Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Сейчас мы находимся на почти самом верху нашего ландшафтного сада, который называется Сад Дракона. Сейчас мы находимся прямо рядом с этим драконом. Вот. И здесь вы можете увидеть уже изготовленные металлоконструкции для того, чтобы после этого мы уже могли сверху затянуть сеткой и эти металлоконструкции залить бетоном так, чтобы... Они ну, получили свою уже окончательную форму. Сам дракон достаточно габаритный. Да? То есть вот с той точки, где я стою, это верхние чаши водопадов до э, верхней точки дракона 6,5 метров. Вот отсюда. С нижней части тут 12 метров получается до верхней. Поэтому эти конструкции очень массивные. Мы отдельно разрабатывали э, проект несущей конструкции вот рассчитывали ее нагрузку прочность технология скалы как я вам показывал да единственное что из-за того что она очень габаритная она усилена металлокаркасом металлокаркасом середины вот то есть идея та же самая это будет скал это будет дракон в виде скалы такой в своеобразный вот но из-за того что из-за таких огромных размеров соответственно металлокаркас Усиливает вот эту вот конструкцию. Срок с эксплуатации конструкции расчетные до 50 лет. Заранее были подготовлены соответственно. Ну, традиционно, наши чаши, озер. Они долговечные и прочные, защищены со всех сторон бетоном. И я беру самую, самую качественную гидроизоляцию, бутилкаучуковую. Вот. Что это дает гарантию вот этих вот, вот этих конструкций, то есть гарантию на 50 лет, что точно чаша не лопнет, не протечет, не испортится, и не нужно будет каких-то капитальных ремонтов. Кроме того, я рассчитываю на то, что этот сад, вообще любой мой сад, и этот в частности будет жить своей жизнью. То есть растения будут сами, сами расти, развиваться. Ну, то есть мы, их, мы садим растения определенные, да, они будут расти, развиваться. Соответственно, капитальный, любой капитальный ремонт может испортить эту гармонию природы. Вот. Поэтому я делаю большие запасы прочности, чтобы через много-много лет не нужно было делать никаких ремонтов, только лишь опять-таки для того, чтобы не повредить природу, которую мы, мы же сами своими руками создали. Чаши водопада традиционные, но они же является и фундаментами для конструкции то есть вы видите вот здесь у нас тоже залиты бетонные конструкции вот которые являются опорами для этого дракона они же эти конструкции будут являться емкостями для перетекания для водопадного комплекса то есть здесь будут перетекать из чаши в чашу водопады с дракона будет тоже течь вода вот но ну, кроме того еще будут такие э, визуализационные аттракционы как э, туман вот то есть брызгание на посетителей воды то есть будут, будут, будут шутихи специальные такие установлены эта конструкция она имеет свою э, духовную основу закончить строительство э, можно только в том случае если ты проработаешь э, всех своих драконов и не просто их отпустишь на воду на волю а с любовью их отпустишь на, на волю чтобы у тебя э, в твоей душе, в твоем, в твоем внутри не осталось ни одного дракона. тогда в этом случае э, мы сможем перерезать лезвочку и сказать, что да, эти мои драконы проработаны, я их оставил здесь. на всеобщее обозрение. сейчас мы видим, какой титанический труд нужен для установки части крыла. здесь работали экраны, лебедки. Некоторые конструкции по полтонны весят. Это очень сложный на самом деле труд, очень сложный, очень сложный труд, очень сложная конструкция. В одной части парка находится японский водоем, японский сад. Вот эта часть э, будет как бы фоновой частью, но издалека будет видно вот эту конструкцию и, и вот такого дракона. Мы начинали э, строительство еще зимой, вы можете посмотреть видео. Сейчас уже э, вы можете увидеть контуры изделия нашего парка. Вы видите, что здесь есть большой дракон и дракон маленький. Ребенок. Дракон-ребенок. Вот. Мы, правда, еще не определились э, э, с полом большого дракона. Вот. Либо убавим, либо прилепим. То есть пока еще, пока еще решается. Консилиум. Лагерь разделился на две половины. Ждем какого-то, да, ждем какого-то окончательного решения. Вот, Но в любом случае это э, небольшая семья, это наставничество, композиция э, э, любви, взаимопонимания, общения. А вот идея э, самого парка заключается в том, что э, здесь э, много камней. Это каменный сад, созерцатель, который проходит по парку и приходит сюда, в каждом камне, оставленном здесь, да, он видит какую-то свою проблему, сложность, какой-то конфликт внутренний, негативную эмоцию. По сути, он видит все плохое, ну, скорее, да, которое у него накопилось, да, э, вот эти вот потоки э, водопада, все вот эти вот каменные глыбы, я хочу э, сделать таким образом, чтобы человек смог прочувствовать, свой конфликт, именно по-настоящему почувствовать, именно по-настоящему -по ему пережить, актуализировать, да, своего дракона внутреннего. Короче говоря, идея в том, чтобы кли э клиент, созерцатель, э клиентов тут очень, будет очень много, то есть просто будет поток людей. И проходя по этому парку, так как -то здесь будет тишина, здесь будет журчание воды здесь скорее всего будет смех радостный смех детей потому что здесь будут фонтанчики э, струи воды будут из дракона дым будет из, э, из этого дракона и проходя по этому по этому саду он вот эту вот вот эту негативную эмоцию он должен прочувствовать и оставить дракону его ее оставить ее в саду дракона выходя на обратной стороне камней на обратной стороне камней. Будут читаться уже э, положительные, позитивные эмоции. Можно кинуть э, монету в озеро, можно кинуть камень в озеро. Здесь будет очень много гальки, камней. В принципе, символически вы можете поднять камень и кинуть в озеро. Когда придет полтора миллиона человек, и кинут в озеро полтора миллиона камней, то, скорее всего, озеро будет засыпано. Но эта идея, эта идея, она должна работать. Она должна работать. То есть, все равно, люди, которые проходят, они должны понимать, что это работает. Вот. И посетители... Посетители, которым дана такая возможность прочувствовать свои проблемы и оставить их здесь, и насладиться этой природой, вот э, это, это гармони гармоничным этим шелестом э, перетекающей воды. Им дано право э, получить все это в этом саду. Я гарантирую вам, что вы э, получите э, здесь то, чего вы больше нигде на земном шаре получить не сможете. Потому что, именно потому что, потому что этот этот, этот объект и эта идея, она уникальная Больше нигде такого нет. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Сегодня с вами был Костя Юдин, ландшафтный архитектор. До новых встреч, пока.